Итак, дорогие друзья, всем добрый день. В этом видео мы с вами посмотрим на воронку продаж франшиз. Да? Так, Вот так выглядит у нас вся воронка. Вот такая она длинная, с разными элементами, с разными процессами. И мы сегодня посмотрим, из чего она состоит и что вы можете сделать у себя для того, чтобы увеличить объем продаж, потому что на каждом из этапов бизнес-процесса, начиная от рекламной кампании, заканчивая, да, там, конечной встречей и отправкой договора, и подписанием договора и так далее, теряются клиенты. Каким образом строится вся воронка? Итак, мы начинаем, естественно, с создания страницы лендинг-пейдж франшизы. Без этого совсем никак, но это уже все знают. Если человек оставляет заявку на странице, то он дальше двигается по воронке. Если он пытается уйти со страницы э, франшизы, то ему показывается всплывающее окно, поп-ап-окно с предложением получить что-то привлекательное. Это может быть там получить бизнес-план, получить чек-лист по э, поиску помещения, получить видеоразбор, получить кейс-отзывы, получить э, там, не знаю, аудит... Э, э, вашего региона, да, на предмет открытия вашей франшизы, получить помощь в поиске помещений и так далее. То есть все, что угодно это может быть. То есть какой-то лид-магнит, который будет очень привлекательным и он будет ловить часть клиентов, которые вроде бы собирались уйти, но вот они увидели это объявление и решили остаться. И если, соответственно, человек оставляет заявку, то он дальше двигается по воронке. Да? Если же он не оставляет заявку, этот человек попадает к нам в базу ретаргетинга, где ему показывается уже, ну, опять показывается рекламная кампания во всех этих площадках и показывается ему новый сайт, да, то есть другая страница потому что, возможно, эта страница чем-то его не привлекла. Может быть, не так были расположены блоки, не такой был дизайн, не так был сформулирован текст и так далее. То есть, поэтому мы ему показываем другую версию сайта, в котором также есть поп по окно и, соответственно, который также ведет его на, а, к нам в воронку. Естественно, что на все эти, на вот эти странички, да, мы настраиваем с вами рекламные кампании, да, Яндекс.Директ, Google AdWords, Instagram, Facebook, MyTarget, ВКонтакте. Все эти площадки отлично работают для лидогенерации на франчайзинг, на франшиза, но с разным качеством, естественно, заявок, с, разным, с разной стоимостью лидов и так далее. Но, как правило, те, кто делает э, более 30-50 э, заявок в день, они, как правило, подключают все э, площадки. Дальше. После того, как человек оставил заявку, что происходит следующим образом? Да? Человек сразу же получает письмо. письмо, в котором содержится непосредственно презентация, фин-модель, ну, то есть основные элементы франшизы, да? презентация, фин-модель. Возможно, это чек-лист по открытию помещения, если у вас такое есть. И плюс мы мотивируем человека заполнить анкету. Ну, анкету, который будет человека квалифицировать. То есть в чем смысл? Помимо того, что э, после того, как человек оставил заявку, его ведет менеджер, да, его ведет сотрудник, и он звонит по телефону, он делает какую-то презентацию. И цель первого звонка это квалифицировать клиента, да? то есть э, узнать у него, там, есть ли у него деньги да, в достаточном количестве для открытия вашей франшизы, действительно ли ему интересен бизнес в вашей сфере, будь то там, не знаю, кофейня или салон красоты, или там кафе, бар и так далее. То есть действительно ему это интересно, а, Если у него для этого ресурсы, там деньги, может быть помещение, если нужно, а, если у него достаточное количество времени для этого и так далее. да. То есть ну, все вопросы, которые непосредственно вам полезны для того, чтобы понять, что вот он а, действительно целевой клиент да, и вы его квалифицируете. И вот смысл в том, что помимо того, что ваш менеджер по продажам работает над тем, чтобы квалифицировать клиента, ваша воронка продаж сама, которая независима от менеджера, также должна выполнять эту же функцию. То есть не просто помогать, да, не просто мы ему отправляем какую-то цепочку писем, которая, ну, как бы информативная, да, для того, чтобы ну, просто была, да. Нет. То есть цель вашей воронки, цель ваших Писем, которые вы отправляете клиенту, она должна преследовать ту же самую цель, которую преследует ваш менеджер по продаже. Соответственно, в данном случае, после того, как человек получил заявку, цель – это квалифицировать клиента. И поэтому мы в конце первого письма ему обязательно отправляем предложение заполнить анкету. Заполняя контору, человек автоматически данные из этой анкеты подгружаются в вашу CRM-систему, и у него устанавливается новая стадия, да, что этот клиент квалифицирован. То есть все это делается автоматизированно. соответственно, менеджер, у менеджера появляется задача позвонить квалифицированному клиенту и, соответственно, ответить на его возражение. Дальше. Если человек не реагирует на первое письмо, и, допустим, менеджер ему тоже не дозвонился, ему на следующий день отправляется второе письмо. Во втором письме мы можем ему отправить видеопрезентацию фрашизы от основателя. Это может быть запись вебинара, допустим, да? Это может быть просто видео, заранее подготовленное и смонтированное с, о франшизе от основателя компании, где он рассказывает историю создания, через какие грабли он прошел, соответственно, как он пришел к модели франчайзинга, в чем преимущество франчай, их вашей конкретной франшизы, какая фин-модель, пакеты, отличия. Да, и опять-таки в конце мы мотивируем человека заполнить анкету, и чтобы он себя квалифицировал, чтобы он себя проявил. То есть, чтобы он при, приблизился к встрече к, э, с вами, непосредственно с основателем. Если он не реагирует и на это письмо, ему на следующий день отправляется третье письмо, где мы можем, допустим, разобрать, как искать помещение, разобрать э, чек-лист какой-то да, по поиску помещения или еще почему-то. А, можем показать ему кейс, да, потому что очень важно показывать результаты ваших действующих франчайзи, показать ему какой-то кейс, разобрать его, чтобы он увидел, что вот похожий на а, меня человек, он, а, ну, у него получилось. Причем, что касается кейсов, то здесь очень важно, чтобы человек увидел себя, да? то есть вы должны понимать, что у вас а, разная аудитория, то есть у вас может, могут быть предприниматели, инвесторы, которые хотят просто а, вложить деньги, поставить управляющего и, допустим, ну, не заниматься этим бизнесом. Это один аватар. Это одна целевая аудитория, и человек должен увидеть в этом кейсе себя, да, то есть, то есть он должен увидеть такой кейс, где будет такой же человек, как он. А у вас может быть, допустим, если вы, ну, какая-то у вас B2B франшиза, у вас могут быть один, одна из аудиторий, это менеджеры по продажам, да, то есть, точнее, руководители отделов продаж, да, которые уже дослужились до определенной, ну, поднялись по определенной карьерной лестнице, у них есть свободные деньги, и они хотят еще ну, бизнес уже свой создать, но, соответственно, используя свои компетенции в области продаж, в области построения отделов продаж. Для них отлично подойдет B2B франшиза какая-то, да, и вот вы, соответственно, можете показать ему кейс, как вот у человека, который в этой сфере у него все получилось, да или может быть у вас франшиза, не знаю, там для там, маникюрного салона, там, да, или парикмахерской, и у вас может быть один из аватаров, это там бывший барбер, к примеру, да. Соответственно, вы также ему можете показать, как вот барбер, который долго проработал, у него большой опыт, ему надоело, но у него есть большая своя база, вот как он вместе с вашей франшизой открыл свой бизнес и так далее. Вот таким образом, соответственно, вы можете через кейсы показывать и убеждать ваших клиентов стать вашим а, партнером. А, следующее. Если человек, если ваш менеджер не дозвонился, соответственно, а, по заявке да, клиенту, что происходит дальше? Дальше он через, а, ну, условно говоря, три дня, допустим, когда ему отправились все письма, он не дозвонился, он переходит в стадию недозвон. Недозвон в стадии, в которой он а, ну, неделю, грубо говоря, менеджер его не трогает, да, а через неделю он ему опять звонит еще три раза. А, по тому же, естественно, самому скрипту, потому что он а, ему в первый раз не дозвонился. Когда человек попадает в стадию недозвон, ему отправляется первое письмо, опять-таки, да, где ему говорится, что не удалось до вас дозвониться в течение нескольких дней. И опять-таки мы мотивируем человека заполнить анкету а, самостоятельно. Дальше. Если человек опять ему, если менеджер ваш опять ему не дозвонился, то он переходит в стадию связь потеряна. Связь потеряна стадия, когда менеджер уже не работает с этими клиентами. То есть они, условно говоря, практически все. Да? Обычно на этой стадии большинство франчайзеров, они просто закрывают, ну, закрывают сделку, да, считают этого клиента потерянным. Максимум, что делают, это ставят в базу ретаргетинга и показывают свою рекламу. Да, но здесь а, можно что еще сделать, да, интересный момент, мы можем сделать так, что в CRM, будь то там AMA, CRM или Bittrex24, вы можете настроить систему, а, при которой о, у вас будет автоматически идти автоматический звонок робота, да, роботизированный звонок, наверняка вы такие встречали, а, где вы там своим голосом, да, или голосом вашего менеджера, неважно, записываете сообщение. А, общение О том, что привет, так и так ранее вы оставляли заявку на франшизу такую-то, такую-то, и вот наша франшиза вот в такой-то сфере, вот такую-то прибыль, доходность она дает, вот такие-то инвестиции. И если для вас интересно, ну, интересен этот бизнес, то нажмите, пожалуйста, цифру 1, чтобы наш менеджер с вами связался. Что происходит дальше? Дальше человек у себя на телефоне, он либо игнорирует это, либо он нажимает цифру 1. Если он игнорирует, то он, соответственно, у нас автоматически crm системы закрывает по нему сделку, соответственно, и мы этого клиента теряем. Ну, Дальше мы можем с ним ретаргетингом работать, естественно. Если же человек нажимает цифру 1, то он автоматически переходит в новую стадию, связь восстановлена, и менеджеру устанавливается задача, позвоните мне, да, позвоните этому человеку. Либо можно сделать так, что э, человек нажал цифру 1, и автоматически его э, сервис связывает с менеджером, да, с вашим. То есть сразу же в тот же момент, поскольку мы ему ранее не могли дозвониться, ну, может быть сильно занят человек, а здесь он нажимает цифру 1, значит, в этот момент он, скорее всего, более-менее готов пообщаться, и он сразу же переходит на вашего менеджера, соответственно, который э, с ним общается. Естественно, ему здесь отправляется письмо, что рады, что вы снова на связи. Дублируем ему все материалы, которые были в первом письме, да, то есть презентация, финмодель и так далее, и так далее. Да, и опять-таки мотивируем его заполнить анкету. Вот таким образом. да. Что еще? После того, как у нас получена заявка первая, эти заявки, они у нас попадают в отдельную базу ретаргетинга, да? то есть одна, одна база — это у нас те, которые просто посетили сайт, это одна база ретаргетинга. Отдельная база ретаргетинга — это у нас те, кто просто, ну, те, кто оставил заявку. Почему? Потому что это отдельная категория людей, которых нужно разогревать. Пока они у нас варятся в вашей воронке, там созваниваются с менеджером, читают письма или не читают, или все игнорируют, а, так или иначе, они продолжают листать свою ленту в Инстаграм, в Фейсбук, ВКонтакте, не дай бог в Одноклассниках, заходят к себе в почту, поэтому они могут видеть вашу рекламу с какими-то материалами, которые уже более индивидуализированы под них. И поэтому, после того, как он оформил заявку, мы ему показываем первое видео, в этом видео мы можем, допустим, основатель... Франшиза может разобрать там семь шагов, как открыть нашу кофейню, семь шагов, как открыть наш барбершоп и так далее, да, то есть открыть бизнес в вашей сфере. Дальше, если человек посмотрел это видео, следующим шагом мы ему показываем новое видео, да, следующее видео, как правильно выбрать помещение, допустим, да. Он посмотрел это видео, мы ему после этого начинаем показывать рекламу видео с кейсами действующих партнеров. Это видео может быть, это может быть пост из вашей группы а, в соцсети, допустим, да, мы можем транслировать, но так или иначе мы таким образом контентом подогреваем клиента, подогреваем ему к тому, чтобы он то в момент, когда он рассматривает ваше предложение, смотрит презентацию, читает финмодель, чтобы он еще увидел какое-то еще от вас сообщение, и о, возможно такое, что ну, не все люди в маркетинге хорошо разбираются и понимают, ну, как интернет-реклама устроена, да, и кто-то может подумать, что вот я рассматриваю франшизу, и вот я вдруг невзначай где-то случайно увидел там, не знаю, отзыв или кейс, или увидел видео основателя, да, то есть и это все очень хорошо цепляет, человек думает, что у вас все схвачено, да, ну, у вас действительно все схвачено с такой воронкой, ну, и, соответственно, это все создает хорошее впечатление о вас, как и компании, как о профессионале в своей сфере. Дальше, соответственно, человек как только оставляет заявку, он заполняет анкету, либо менеджер анкетирует человека, анкета считается заполненным, и он у нас проваливается в следующую стадию, квалификация пройдена, где уже отдельно идет база ретаргетинга, новые письма, новые звонки, ну как бы здесь еще тоже отдельный процесс. Я сейчас его рассматривать не буду, думаю, в этом нету особо, смысла, потому что вряд ли вы будете самостоятельно это все внедрять. Поэтому, если вам интересно внедрить такую воронку в свою франшизу, в свой бизнес, то оставьте свою заявку под этим видео на сайте комплексный интернет-маркетинг франшизы. Мы все это делаем, мы все это сможем для вас внедрить. Оставьте заявку, и мы обсудим с вами условия, как, за какие сроки мы сможем сделать это индивидуально под вашу франшизу. Почему? Потому что, возможно, у вас уже есть какие-то настроенные рекламные кампании, да. а, может быть, их нужно принять в работу. А, возможно, у вас какие-то процессы уже настроены, да, то есть, ну, безусловно, у вас есть наверняка менеджеры, есть скрипты, есть лендинг, да, возможно, у вас есть какие-то письма, да, но так или иначе все это нужно проанализировать, посмотреть и составить индивидуальную карту, индивидуальный а, план, график а, работ по внедрению такой воронки в ваш бизнес. Поэтому оставляйте свою заявку, мы все посмотрим, изучим и согласуем с вами нашу работу. Спасибо.